Дорогие, приветствую вас в вашей медитации. Сейчас мы сделаем с вами еще один вариант медитации для наполнения энергией Земли. Эта медитация будет еще более усилена энергией ваших предков поддержкой вашего рода. Позаботьтесь пожалуйста о пространстве вашей медитации. Сделайте так, чтобы место для вашей медитации было безопасным. Отключите пожалуйста все лишние мешающие звуки, Сделайте удобную обстановку, свет, воздух. Эту медитацию также можно делать стоя, сидя или лежа. Важно, чтобы ваши стопы были плотно на поверхности. Ваша поза открытая и ваш позвоночник прямой, чтобы шея и голова были свободны, расслаблены, и вы можете начинать спокойно обращать внимание сейчас только на ваше дыхание. На дыхание вашего тела. На состояние вашего тела. Вдох следует за выдохом. А выдох следует за вдохом. Вдох следует за выдохом. А выдох за вдохом. Постарайтесь расправить плечи. Пустить их, расслабить руки, голени стопа, расслабить ваше лицо и нижнюю челюсть, расслабить корень языка, спокойно закрыть глаза и просто дышать. Вы можете наблюдать за вашим дыханием живота или за вашим дыханием между носом и верхней губой в этой точке, где воздух теплыми струйками выходит из ваших ноздрей и прохладным прозрачным воздухом поступает на ваш нос ваши легкие. Выберите то место, те ощущения, которые вам нравятся. Если вы выбрали у вас прекрасный животик, то наблюдайте, как он поднимается при вдохе и опускается при выдохе. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. Прямо сейчас вы можете почувствовать свою связь со своим бессознательным, с вашими заветными желаниями, которые глубоко где-то спят. Может быть, какие-то деструктивные программы не позволяют им проявляться. Есть запреты, неразрешения. И сейчас вы позволяете себе узнать эти желания, чего вам на самом деле хочется, от чего ваша жизнь была бы намного более полной. Почувствуйте сейчас, вы можете увидеть, услышать, догадаться или представить это желание. И просто примите и запомните его. Примите то, что вам на самом деле хочется. Истинное, настоящее желание. Истинную хотелочку. Истинную цель. И вы продолжаете наблюдать за своим дыханием. Позволяя его своему телу разваливаться, растекаться так, как ему хочется. Если в вашем теле есть некоторые места, которым сложно расслабиться, какие-то точки, дискомфортные или даже болевые, просто говорите этому месту «Я вижу тебя, я принимаю тебя». Ты свободна. Я отпускаю тебя. И очень нежно и ласково про себя говорить эти слова. Я принимаю тебя. Ты свободна. Я отпускаю тебя. Я замечаю тебя. Чувствуйте, как постепенно уходит из этого места напряжение. И мы делаем спокойно три вдоха, три выдоха последовательно, наполняя себя свежим воздухом. При вдохе. Говоря себе, вдыхает этот свежий чистый воздух, я есть, и выдыхаю, отпускаем все невзгоды и неприятности. Наполняемся и отпускаем все, что нам уже. Давно, не нужно, не пользуемся или даже вредит. Мы все не нужно и сейчас отпускаем привыдой. И очень спокойно, бережно и нежно мы погружаемся в свою сущность, в свое существо. и видим перед собой сейчас своих родителей такими какими сейчас они являются перед нами независимо знали ли вы своих родителей настоящих живы ли они сейчас или нет вот какими они сейчас видятся такие они и есть вы видите их, может быть, обеспокоенными или счастливыми, и вы принимаете их такими, какие они сейчас есть. И вы можете сказать им сейчас, что это ваше желание, это вашу истинную цель, которая пришла к вам в медитацию. И несмотря на то, что вы ожидали или не ожидали, ваши родители как бы кивают и благословляют вас. Дают вам полное разрешение и свои родительские силы и любовь, положенную вам по праву рождения. И вы покорно принимаете их любовь к себе в сердце, благословение. Делайте им поклон. И вам становится легко и свободно. Вы поворачиваетесь очень медленно и спокойно к вашим родителям спиной. Мама остается слева. Отец справа. Представьте, что сейчас они как бы поддерживают вас руками за спиной. И вы легко и свободно идете вперед, шагаете. А за спиной у вас всегда есть опора. Даже если они остаются на месте, их руки как будто бы энергетически вытягиваются и всегда вас поддержат. Сзади две крепкие руки отца и матери держат вас. Вы идете в свое путешествие по прекрасной, прекрасной дороге и приходите такое бесконечное бесконечное пространство как долина и где-то вдалеке горит прекрасный костер и вы приходите к этому костру чтобы погреться просто посидеть и посмотреть на пламя как оно танцует от ветра, как потрескивают дрова и ветки, как искры в самой макушке костра разлетаются, как звездочки, а небо темнеет, и вы удобно устраиваетесь у костра, расслабляетесь и это место Ощущается сейчас, как самая безопасная на всем белом свете. Ваши стопы плотно стоят на поверхности земли. И вы чувствуете, как из левой стопы и правой У вас прорастают корни. Как у дерева эти корни непростые, с левой стороны эти корни предков вашей матери а с правой корни предков вашего отца И каждая веточка каждое ответвление это ваша предка Родители, мама, ее папа и мама, родители вашей бабушки, папа и мама, дедушки, папа и мама. И так каждое-каждое поколение раздваивается, четверится, восьмерится и много-много колен. И ваши корни крепкие, предки как бы стоят друг на друге и держат. С одной стороны это корни, как у дерева, а с другой стороны это ваши предки, справа предки по линии отца, а слева по линии матери. Их ладони крепко-крепко держат каждый друг друга. Настолько крепко и в основании этих корней очень-очень много людей, и они держат. Все вас, ваши стопы, ваши ноги, вашу жизнь. И через каждую их руку, через каждую их ладонь идет послание «Живи! Живи и будь счастлив!» Будь любим и позволяй себе любить, и исполняй свои желания. Вы чувствуете, как ваши стопы становятся теплыми, сильными. И потрескивает огонь в костре. И звездочки мерцают в теплом небе. Какая-то звезда падает совсем рядом. И исполняет ваши желания. По вашим ногам идет тепло и любовь очень медленно и спокойно поднимается вверх к вашему сердцу, которое переполняется любовью и благодарностью. Из вашего сердца кругом во все стороны света начинает как будто бы волна, круглая волна, если бросить камушек воду идет волна любви на весь мир и вы представляете как весь круглый земной шар окутывает ваша любовь из вашего сердца, и вам становится так благостно что даже передать словами это чувство невозможно ваше сердце переполнено любовью и, благости. и в этот момент вы просто счастливы, даже не думайте о каких-то, может быть, планах, потому что так хорошо сейчас. И помните, что всегда есть энергия вашего рода, которая вас крепко-крепко поддержит. Вы всегда можете сесть или встать и почувствовать через ваши стопы эту энергию. И наполнить ваше сердце, если оно опустило этой энергии, И отдать ее в мир. И конечно этой энергии хватит на любое дело. На исполнение ваших желаний. На созидание. На вашу счастливую жизнь Будьте счастливы, дорогие И вы очень спокойно, спокойно Благодарите это место Благодарите весь ваш род, этот костер вот Как вы обнимаете этот костер Широкий становятся длинными, вы как бы обнимаете, прижимаете этот костер, как что-то такое уже родное, родное и близкое к себе. И благодарите это место и возвращаетесь той же дорогой к себе, взывая тело в свою комнату медитации. Делайте спокойно три глубоких вдоха и выдоха, и можете спокойно уйти в сон, если сейчас у вас уже поздно и вам пора спать, можете также пойти исполнять свои мечты, прямо сейчас продолжать делать ваши Действия, которые вы делали И дарить всем улыбки Своего сердца Независимо от того знакомы вы с этими людьми Или нет Просто попробуйте улыбаться Сердцем каждому встречному человеку И вы увидите Что ту волну счастья и любви Которую вы подарите Он ответит Тоже волной счастья И любви что все люди, не только ваш род, а все люди на земле связаны между собой. И когда вы дарите щедро любовь, вы получаете изобильно в сто раз больше этой любви. Я благодарю вас, что вы уделяете время себе и сделали со мной эту медитацию. Записала и создала ее для вас С любовью, Юлия Сагайтис